Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует компания Вивасан в моем лице, главным консультантом фирмы Гусаком Николаев Андреевичем. Сегодня мы с вами поговорим о э, таком э, часто встречающемся заболевании, как полиноз. Надо сказать, что это частая патология, которая наблюдается у людей, особенно в последние, э, последние века. Учитывая, что развивается промышленность, и связано это прежде всего с аллергизацией населения. В связи с тем, что такой фон уже существует, организм человека стал неадекватно реагировать на и другие природные соединения, в частности, на пыльцу растений. Поэтому поленос – это сезонно-аллергическое заболевание, поражающее слизистые верхних дыхательных путей, глаз, причиной которой является аллергическая реакция на пыльцу растений. В структуре аллергических заболеваний полиноз составляет где-то около 40-50%. Особенностью полиноза является то, что мы наблюдаем его, как правило, в средней полосе весной и ранним летом. а На самом деле оказывается, что Полиноз наблюдается с ранней весны и до начала осеннего периода. Это связано с цветением растений, которые вызывают аллергию людей. В частности, весна – это наибольшая причина цветения ольхи, орешника, березы. Летом – это дуб и сосна, одуванчик. В конце лета – это тимофеевка, наиболее частая причина полиноза. Ну и в начале осени – расцветает такие растения, аллергенные, как полынь, амброзия, лебеда и другие. Симптомами полиноза являются слезотечение, першение в горле, чихание. У людей, у которых поражаются верхние и средние дыхательные пути, может наблюдаться кашель с трудно отходящей мокротой. Надо сказать, что на аллергию у людей, на полиноз в частности, Активное положительное воздействие оказывает ряд биологически активных веществ. Из них на первом месте стоят биофлавоноиды, они обладают противоаллергическим действием. Особый класс жиров, полинасыщенной жирные кислоты, классы омега-3, омега-6 и омега-9, они препятствуют торможению выделения гистамина, основного медиатора аллергии. Пробиотики поддерживают иммунную систему и обеспечивают адекватную реакцию организма человека на аллергические белки. Витамин С уменьшает проницаемость сосудов и особенно сокращает выраженность течения аллергических хоринитов и бронхоспазм. Ну и микроэлемент цинк активен в отношении пыльцы растений. Витаминные комплексы также оказывают положительное воздействие на аллергию, и поэтому они широко используются и в профилактике, и в коррекции аллергии. Такие витамины, как никотиновая кислота, пантотеновая кислота, витамин С, Е, бета-каротин, а минеральные вещества, они уплотняют сосудистую стенку и уменьшают проницаемость сосудистой стенки, что, в общем-то, уменьшает воспалительный процесс. Все они препятствуют освобождению медиатора воспаления аллергии гистамина и тем самым снимают зуд, отек и аллергию, бронхоспазм. Базовыми средствами для коррекции полиноза и аллергии относятся такие биологически активные добавки компании «Вивасан», как нигинол, экстракт грифрутовых косточек, комплексные витамины бодрость на весь день, азед компакт, халин, артишок, ультразащита печени, экстракт артишок все вам известный. Из омега-3 жирных кислот и омега-6 нужно предпочтение отдавать омегу-3 форта, который содержит масло крили к тому же еще. Из эфирных масел предпочтение отдается масло чайного дерева гигиеническому э, спрею, который вот недавно совсем поступил на реализацию у нас, и спрею мамамия. Средства для коррекции полиноза можно расширить до большего количества, особенно это касается витаминов и минеральных комплексов, таких как э, яблочный уксус. Э, из пробиотиков здесь нужно отдать предпочтение флорамаксу, ну и из э, омега-полинасыщенных э, жирных кислот сюда можно добавить Витал Плюс, масло инотеры и ряд других продуктов. Нигенол является базовым средством для коррекции аллергии. Он содержит масло черного тмина и обладает противоаллергическим антигистаминным действием. Одновременно витамины, которые содержат там, обладают антиоксидантным действием и уменьшает проницаемость сосудистой стенки, что уменьшает выраженность аллергических реакций. Принимает нигенол э, по одной капсуле три раза в день во время еды. Курс приема в среднем составляет один месяц. Омега-3 жирные кислоты тоже относятся к базовым средствам. Они обладают противовоспалительным, противоаллергическим действием. Они являются протекторами э, клеточных оболочек, тем самым э, оказывают антиоксидантные действия и, и уменьшают воспалительный процесс при аллергии. Применяются омега-3 жирные кислоты по одной, две капсулы в день во время еды продолжительность приемом составляет от двух до четырех недель. Продукты компании ВАСАН, которые рекомендуются при полинозе, это вот жирные кислоты, к которым относятся негинола, мегатрифорт, витал плюс, молодость навсегда. Биофлавоноиды – это экстра горфуртовый артишок, артишок халин, ультразащита печени, гинга, белоба, Зеленый чай, который содержит кварцетин и основные витамины-антиоксиданты, пробиотик, флоромакс, витаминные комплексы, бодрость наведения, яблочный уксус. Ну а чайное дерево является базовым из эфирных масел, которые обладают противоаллергическим действием. Хорошим подспорьем для коррекции аллергии является спрей гигиенический для носа и горла. Новый спрей, содержащий группу эфирных масел, обладающих противотечным, противоаллергическим действием и одновременно увлажняющим слизистой оболочки. Ну и всем вам известной мама Мия, которая восстанавливает проходимость дыхательного тракта. Артишок холин содержит биофлавоноиды артишока и, ультра... и расторопши, цинарин и силимарин. Они обладают антиоксидантом и противоаллергическим действием, одновременно обеспечивают противовоспалительное действие. Они же обеспечивают детоксикацию, то есть выведение э, иммунокомплексов из организма человека. Применяется по артишохолин по одной капсуле один-два раза в день после еды. Продолжительность приема составляет 30 дней. Ультразащита печени содержит биофлавоноид силимарин и антиоксидантный витамин, витамин Е в частности, который обладает выраженным противоаллергическим действием. Применяется ультразащита печени по одной капсуле два раза в день после еды или во время еды, тоже продолжительность составляет три месяца. Генкалин Форта содержит биофлавоноид-генгазид, который обладает противоспалительно-противоаллергическим действием. Помимо всего прочего, он еще же, улучшает микроциркуляцию что, в общем, и обладает противоспалительным действием, что, в общем-то, является положительным подспорьем для коррекции аллергии. Способ применения – тогда одна капсула в день во время еды, продолжительность составляет один месяц. Ну и вот мы дошли до экстракта граффрутовых косточек, который также содержит биофлавоноид Дорингин. И здесь этому продукту надо отдать из биофлавоноидов основное предпочтение. Почему? Потому что он обладает антигистаминным действием и одновременно препятствует воспалительным процессам. Надо сказать, что это ведущее противоаллергическое средство, которое назначается по 10-30 капель в день за 30 минут до еды. В стакане кипяченой воды продолжается прием от 1 до 2 недель. Надо сказать, что у людей, у которых имеется аллергия на цитрусовые, данный продукт не показан. Ну, Новый спрей гигиенический для горла и носа – это наше спасение. Почему? Потому что мало того, что этот спрей обладает противовоспалительным, противоотечным, увлажняющим действием, он к тому же уменьшает аллергический, воспалительный процесс. Гигиенический спрей а, впрыскивается в полость носа и в полость рта. А, предварительно нос нужно промыть а, раствором, а, физиологическим раствором соли, а, Полсорта прополоскать 1-2% раствором пищевой соды. Продолжительность приема и в том, и в другом случае составляет 3 недели. Масло чайного дерева, всем известное масло, обладает противоаллергическим, противовоспалительным, противоотечным действием, Успокаивает вообще аллергию. И надо сказать, что его свойства давно всем известны. И он очень широко используется и прочие многие многих заболеваний а также и при аллергических реакциях, не только при полинозе но и при кожно-аллергических процессах. спрей мамия содержащая эфирные масла, эвкалипта, мяты, гвоздики, сосны, камфора, ментола, обладает а, противоотечным действием, способствует прохо восстановлению прохождений а, верхних дыхательных путей, а, облегчает дыхание людям. А, надо сказать, что это средство а, – наносится на платок и проводятся холодной ингаляции. Ни в коем случае это средство нельзя наносить а, непосредственно в полость рта и в полость носа. Данный слайд демонстрирует нам алгоритм применения основных базовых средств Вивасан для коррекции а, полиноза. К ним, мы уже говорили, относятся Нигенол, экстраграфуртового косточек, омега-3 жирные кислоты. «Бодрость на весь день», «Биофлавоноид артишока» и «Расторопши», «Пробиотик» «Флорамакс», который назначается по 2 капсулы 30, за 30 минут до еды в течение двух недель, ну и «Яблочный уксус». ароматерапия при полинозе э, является одним из э, ведущих факторов, уменьшающих воспалительный процесс и отек и, э, и, и слестечение, в частности масса чайного дерева широко используется в виде холодных ингаляций или посредством классической ароматерапии посредством арома лампы используются две капли эфирного масла на 5 квадратных метров площади помещения продолжительность процедуры составляет 10-20 минут 1-два раза в день продолжительность ароматерапии должна превышать трех недель. Ну, а масло мамамия также продолжительность выставляет три недели, наносится либо на одежду, либо ингалирует в виде холодных ингаляций с платка один-два раза в день, по три, там, по пять дыхательных движений, один-два раза со тремя-пятью минутами перерыва. Ну, и последний гигиенический спрей – для горла и носа. Это средство, которое является одним из ведущих средств для коррекции воспалительных процессов аллергического характера на фоне полиноза. Им ингалируют полость носа и впрыскивают в полость рта. Они обладают противовоспалительным, противоотечным действием. Они способствуют вымыванию Пыльцы, которые попадают на слизистые оболочки носа и полости рта, способствуют их выведению из организма. После промывания носа физиологическим раствором соли впрыскивают один-два впрыска в каждый носовой ход. В течение дня, это можно повторять два, иногда три раза в день по мере необходимости. А то, что касается горла, то мы промываем его 2% простором соды и также впрыскиваем по два впрыска 2-3 раза в день. Продолжительность приема гигиенического спрея, так же, как и всех эфирных масел, не должна превышать трех недель. Мы сегодня с вами поговорили о полинозе. И здесь надо отдать должное продукты Вивасан, который позволяет довольно эффективно справляться с этой проблемой. Акцент надо сделать на профилактические мероприятия при полинозе, знать э, график цветения растений средней полосы или там, где вы проживаете. И э, за 2-4 недели до цветения, начала цветения растений применять э, артишок, нигенол, э, спрей, который позволяет подготовить организм человека к встрече с пыльцой, уменьшить выраженность аллергических реакций на подсветущих растений и повысит комфортность. Жизни. Всего вам доброго!